Сказать сказать, тяжело комментировать, наверное, потому что первые 20 минут ничего не предвещало, вроде бы старались, сделали то, что ребята просили, но как только мы забили гол, все поменялось, с чем связано, пока не могу понять, надо подумать, после забитого гола начали большие разрывы происходить между Линиями у нас футболисты начали проигрывать в один в один. И проигрывать единоборство в один в один, то есть дуэли. Нас обыгрывали очень легко. Все это начали возникать момент. Еще в конце матча думали заменой э, где-то перестроиться. Эти несчастные случаи только вышел, или на замену получили. Было. Бывает такое. В перерыве переговорили. С ребятами хотели, чтобы еще больше нагнетать темп не получить контратаки. Что знали, что срок выглядит контратаки. Создали пару моментов, где можно было, наверное, реализовать, не хватило. Пытались до конца матча переломить его. Но, к сожалению. Мария.